Девочки, всем привет! Сегодня готовлю куриные бедрышки, запеченные с яблоками и под сырной шапочкой. Вот такие они красивые в результате будут. Этот рецепт дала мне когда-то подруга, и я хочу с вами им поделиться. Кому интересно, оставайтесь со мной. Первым делом, девочки, нам надо замариновать бедрышки. Я их уже... Помыла, слегка обсушила и бумажным полотенцем. Теперь нам надо приготовить для этого соус. Я взяла майонез, тут ну, грамм 100-120, добавляю туда соль. Вот уже потерла или через, через пресс можно выдавить чесночок. Любые пряные травки. У меня ореганы я положу. Можно брать прованские травы, итальянские. Вот возьму прованские, вот прям немножко так на глаз сыплю. Я достаточно часто делаю это блюдо, мне очень нравится. Возьму приправу для курицы или корейской, ой, корейки, для индейки вот такую, и итальянские травы. Все перемешаем, сейчас замаринуем курицу. Вот добавляю чесночный соус к хорошенько их натираю, накрываю пленочкой, даю в холодильнике промариноваться. Иногда это делаю на, на ночь, а иногда, если нет времени, ну буквально на 2-4 часа. Накрываю пленкой и даю бедрышкам промариноваться в холодильнике. Курочку девочки достала с холодильника, она у меня стояла ночь, и сейчас я переложу на противень Для вот этого берем жаропрочную либо любую удобную форму, смазываю растительное масло и переложу как раз бедрышки. Яблочку я разложила на противень у меня в один противень не вошло так как 8 кусочков я буду использовать 2 противня далее возьмем яблочко 1 или два, сколько уйдет сейчас сниму шкурку и сердцевину на том, на терке его яблоко выкладываем поверх бедрышек вот так вот шапочкой Так приминаем их и на каждый кусочек это у меня яблоки кисло-сладкие я использую яблоки колдун можно взять семеренка ну, так по всем кусочкам поверх яблок уже вот такую делаем шапочку только из сыра также на каждый кусочек ну, грамм сто я думаю тут сыра не больше на крупной терке я его натерла Накрываю противень фольгой и в процессе запекания яблочки дадут сок, пропитают петрушки, э, будет очень вкусно, а шапочка сыра, она подзолотится, э, что тоже невероятно вкусно и красиво. Так что накрываю фольгой, ставлю уже в разогретую духовку, она у меня разогревается до 180 градусов, минут на 50, и в процессе запекания, через 25 минут, мы снимем фольгу и дадим корочке сыра подзолотиться. Все, ставлю в духовку. Так вот, девочки, у меня 25 минут прошло, я снимаю фольгу. Она уже сыр расплавился и дам еще постоять а, минут, наверное, 30. бедрышки готовы, видно какие они красивые золотистые сейчас я их достану из духовки они у меня запекались в течение 55 минут Но мои куриные бедрышки, запеченные с яблоками, под сырная шапочка готова. Это невероятно вкусно, так как яблочный сок пропитывает саму курочку. И такая нотка кисло-сладости и сырная шапочка сама по себе уже очень вкусно. Пишите комментарии, ставьте пальчики вверх, кому понравилось это блюдо. Заходите на мой кулинарный сайт steprecept.ru. Всем пока, до новых встреч!